Он приехал. Че, может, с ИГМ, а? Футбол. Кто в моей команде, тот без футбола. А, я зацепился за косяк. Ненавижу эти косяки. Дурацкие косяки. Ну вот смотри, нелогично. Нефть дорожает, а бензин дешевеет. У нас же вся страна на нефти сидит. Все сидят. И ты сидишь. Да? Нет, я колу пролил. Ага. -а -а. Нет, да ну ты так много знаешь про политику. Ну у меня обратно в нефтянке работает. Да? И кем? Ну, на заправке. Ну не об этом, понимаешь? Неф дорожает. Ты скинулся на вечеринку? Солёк? Ты где, Солёк? Хорош, хорош, ты чё, а? Кирюк, что там рядом с тобой? Тут столб и много снега, куда дальше идти? Кирюх, ты где? Так, а тут э, флайер какой-то и ветер северо-западный дует, куда дальше идти? Ты где вообще покопал? Тут деревья какие-то и надпись стоит, куда дальше? Все заждались, ты скоро? А я не приду. Мне здесь понравилось. <свистительная музыка> Ух, ребят, так классно потусили. Спасибо большое, что все пришли, конечно. Ну, раз уж мы здесь остались, может, давайте там все вместе там, немножко уберем, там вот этот вот, вот, посуд там помо... Ну, мы, наверное, пойдем. Но захватите, не знаю, хотя бы там мусор, что ли?